Приветствую всех и сегодня мы будем рассматривать Unreal Engine 5 который вышел довольно таки недавно и давайте приступим при первом открытии да, мы видим здесь проекты с 4 Unreal то есть они переносятся абсолютно без проблем, вы просто открываете, вам Движок предлагает создать копию проекта для того, чтобы ничего с проектом не случилось. Вы жмете ОК OK, и у вас как бы открывается проект. Дальше у нас идет вкладка Games, где у нас стандарты заготовки, которые абсолютно идентичны заготовкам 4-го Анрила. Единственное, вот Вер, наверное, немного отличается. В принципе, я Вер не трогал, поэтому точно сказать не могу. Дальше у нас идут различные вкладки по типу фильм, архитектура что позволяет уже работать с проектами немного другого уровня чем игры но нас интересуют конкретно игры и, так ну я думаю сейчас я быстро пробегусь да по бланковому проекту посмотрю что и насколько там отличается. с учетом простого переноса проекта да то есть вы как бы открываете проект 4 анрила на пятом анриле и у вас как бы все спокойно открывается и вероятность ошибок точно такая же как вы будете переносить к примеру с 23 версии анрила на 24 версию анрила ну конкретно 4 анрила да то есть вероятность ошибок точно такая же как и на перенос к пятому анрилу ну, у меня здесь показывает то, что э, драйвер не соответствует рекомендованному, поскольку я недавно его обновил, и у меня теперь такая ошибка постоянно вылазит. Это не критично, все прекрасно работает, поэтому если у вас такая же ошибка, то вы не пугайтесь, скоро, э, я думаю, добавят в Unreal поддержку новых драйверов, и все будет нормально. Так, проект у нас запустился довольно-таки быстро. Так, и сейчас все будет в ускоренном виде происходить на экране. Я просто расскажу немного о изменениях. Да? Ну, на первый взгляд вы сразу видите изменения всех окон. То есть дизайн движка э, намного изменился. То есть на первый взгляд он как бы изменился полностью. Но на самом деле да, у нас все окна, которые были в четвертом Анриле, они находятся на своих местах как и в пятом анриле, то есть разницы нет абсолютно никакой и при переходе с четвертого на пятый я думаю у вас не возникнет никаких проблем. При создании блупринтов также мы видим то что у нас как бы блупринты э, не особо отличаются, да? то есть редизайн иконок есть, э, но по факту они остаются теми же блупринтами. Так, ну и соответственно, да, иерархия в блупринте персонажа. Дефолт э, настройки в персонажа у нас абсолютно те же самые. input э, наши кнопочки создаются тоже э, без каких-либо отличий. Ну, заметны, конечно, изменения в дизайне да, они бросаются в глаза, и, конечно, первое время нужно будет к ним привыкнуть. Но, в принципе, да, как я сказал ранее, то, что э, расположение окон не особо-то и меняется. Так, ну и я сделал настройку э, управления, да, посмотрел как это работает и могу сказать с уверенностью то, что это абсолютно не отличается от 4-го да, если вы начнете изучать на данный момент не 4, а 5 Unreal, да, если вы хотите начать изучать его конкретно сейчас, то я думаю лучше начать с 5 Unreal, поскольку а, он имеет функционал 4, да, то есть вы без проблем сможете а, перейти на 4 Unreal с 5 Unreal, а, если вы будете а, работать на какой-то студии, да, где будут использовать 4 Unreal, то есть проблем возникнуть не должно. Но плюс 5 Unreal, да, то, что добавлены новые фичи, такие как на нит люмен, то есть это у нас люмен это освещение, которое создает реалистичное освещение, ну и на нит, которое создает, точнее дает нам возможность использовать высокополигональные модели детализированные уже в наших проектах. И я думаю, мы это рассмотрим. Уже немного позже, да, как это работает. Ну а пока что могу просто посоветовать скачать пятый Unreal, поклацать его, посмотреть что как работает, попробовать перенести копию какого-то проекта своего и посмотреть что из этого получится. Ну и следующие уроки, я думаю уже будут выходить на пятом Unreal, поэтому если он у вас не стоит, скачивайте и до новых встреч.